Вы вон туда, он идите там, там тоже заберут вас. А, ну давайте. уже не переживайте, уже уедете. Ну то там еще кто-то будет вас вывезет, не переживайте. Давай, если что наверх сядешь. Хорошо. Да ломалой. Алло... Он... Он... Да, на да? да? вот, вот наверх то вещи а, я... людей вот... Санёк, ну, вдвоем сядьте, вам же больше так обезьянку посидеть А вот женщин посадите в лоскуте. Слышно. Справа. Справа У меня. Справа, справа. Где можно будет себя посмотреть? Охрененно На Первом канале. Привет. Как вы? Как вы? Туда потом собираетесь? Не я из Беларуси. Можете и к нам туда, да? Там вам вас примут, поверьте.